Посмотрите на результат ортодонтического лечения. Несмотря на сложность данного случая, такого замечательного результата удалось достичь за полтора года. Лечение проходило на самолигирующих брекетах. Если у вас неровные зубы и вы хотите это исправить, не откладывайте лечение. Ждем вас на консультацию.